Из загашника какую-то достали Ох, надеюсь, там будет мой размер А то будет вообще обидно еще в двойне. Сегодня явно не мой день Всем поп-ит Короче, ребята, всем привет! Добро пожаловать на мой канал Тельняшка! Сегодня у нас будет кое-что необычное, и если вы в этом году готовитесь к выпускному, то, скорее всего, это видео вам пригодится, ну а если нет, то в будущем точно пригодится. Если вы помните, то когда-то у меня на канале было видео, где мы с вами смотрели на свадебное платье с Алиэкспресс. Сегодня я предлагаю нам вместе с вами посмотреть на выпускные платья с Алиэкспресс, но я пошла чуточку дальше и решилась сделать два видео на эту тему. Первое видео будет на тему... Первое видео будет о самых дешевых платьях на выпускной с Алиэкспресс. Вот реально самые дешевые, которые мы с вами сможем найти. ну А второе видео, если вам понравится это видео, будет как раз таки о платьях, которые будут, естественно, подороже. Я достаточно долго выбирала те самые платья, которые будут недорогими, потому что платьев действительно очень много. Не хотелось брать какое-то супер обычное классическое платье, хотелось все-таки найти какие-то платья с элементами дизайна, типа рюшечки, весюлечки, стразики может быть, то есть чтобы было на что посмотреть, а то просто возьмем классическое платье атласное, ну и что с ним было бы делать. Наша добыча, наша добыча. Не понял. Два пакета, два платья, короткое и длинное. Возможно, кто-то спросит меня, Наташа, а зачем ты брала два платья? Все просто. Так как мы, девочки, иногда хотим длинное, а иногда короткое на выпускной, то я подумала, что будет классно взять из одной и той же ценовой категории короткое платье и длинное платье, чтобы посмотреть, можно ли купить дешевое, хорошее, что важно, короткое платье. И то же самое, аналогичная ситуация обстоит и с длинным дешевым платьем с экспресс. Два пакетика. Что удивительно, они практически одного размера, и понять, не посмотрев, где здесь короткое, а где здесь длинное платье, мне кажется, практически невозможно. Итак, давайте доставать наше платье, посмотрим на них и сделаем пока что первые выводы, которые мы можем тут сделать. Начнем вот это с ближнего пакета ко мне, достаем отсюда. А, вам не кажется, что мы заказывали с вами голубое платье, а получили какое-то серое? Ох, надеюсь, там будет мой размер, а то будет вообще обидно еще в двойне. Ну и достанем платье из категории «Длинная». Оооо, мой самый нелюбимый цвет, бежевый. Но, знаете, вот пока что визуально больше похоже на какое-то типа свазивное платье. Не знаю, выглядит сразу дешево. Вот это, мне кажется, будет получше. Хотя, давайте распакуем дальше. Ну, сразу видно, что это платье за 1000 рублей плюс, потому что, ну, тут немножечко торчат ниточки в каких-то моментах. Вот видите, леска торчит. Или вот здесь торчит леска. Но слушай, пока что это платье более чем но. Давайте откроем вот это платье, которое у нас длинное. Посмотрим, что что и как обстоит с ним. Ну, слушай, длинное платье как бы норм, но это не совсем мой фасон. Я бы не хотела в таком платье пойти на выпускной. На фотографии оно смотрелось лучше. По всему периметру платье обшито вот такими вот странными какими-то ленточками, похожими на червей. Не знаю, насколько это красиво или нет, но в целом норм. Что меня здесь радует, так это вот это качество сеточки, которая здесь присутствует. Она достаточно плотная. Есть вот такой вот очень твердый лиф. Чашка небольшая у этого лифа. Короткое платье, в принципе, тоже за свои деньги очень даже норм. Сеточка здесь тоже достаточно качественная и хорошая. Не тоненькая, а плотненькая. Есть вот такие вот рюшечки. Такая вот небольшая вышивка, которая, в принципе, смотрится красиво и интересно. Но, как я уже и сказала, есть тут небольшие минусы в виде вот таких вот небольших торчащих ленточек или лесочек, но я думаю, что от этого можно будет с легкостью избавиться, просто аккуратно отрезав ножниками. Здесь также есть чашка у Лифа, она такая достаточно твердая Юбка, кстати, двойная То есть тут еще под юбкой есть еще вот такая вот прозрачная подкладочка С обратной стороны, что мне нравится, есть вот такие вот крючочки Благодаря которым при помощи вот этой ленточки, если что, можно немножечко платье утянуть И это действительно круто, потому что на предыдущем платье такого нет так как наше платье стоит 2000 плюс рублей, мне стало интересно, сколько же стоят платья, если поехать покупать их куда-то в торговый центр, например. Поэтому я поехала в один из самых популярных торговых центров Москвы в авиапарк и посмотрела цены на платья. Именно там. В первом попавшемся магазине я офигела от цен, потому что цены там были максимально, ух, кусачие. То есть вот, например, казалось бы, голубое, вообще неприметное платье ни о чем, 9 1800. Ну и так обстояли дела с остальными платьями, хоть они и выглядят дорого-богато, но по сути, мне кажется, их аналог можно с легкостью найти на Алиэкспресс и не тратить столько больших денег. Как думаете, что я сейчас вижу, если судить по моему лицу? То, что я сейчас вижу, ну... На самом деле, в принципе, да норм, но это такой макияж, типа, знаете, из разряда свадебный макияж, и вот тут такие великовозрастные женщины, сразу видно то, что это далеко не тинейджеры. У меня сегодня все, как и у настоящей выпускницы. Висит вот так вот красиво платьишко, с которым мы сегодня будем работать, а рядом лежит платьишко, с которым мы не будем сегодня работать. Есть кофе, есть визажист в качестве меня. А мы сейчас с вами, собственно, будем выбирать макияж. Я думаю сделать что-то плюс-минус такое креативное, поищем что-то в Пинтересте. Ну, собственно, все то же самое, что мы с вами видели, когда вбивали это в поисковике. У меня появилось два варианта макияжа, которые мы с вами можем попытаться сделать, и они выглядят достаточно просто, и их реально сделать. Это вот такой вот макияж, либо вот такой вот макияж, где акцент на голубые... Так акцент на голубые тени, алло на голубые тени и есть, как вы видите, такие вот бусинки по результатам у нас пока что выигрывает вот этот макияж так что, скорее всего, его делать с вами и будем. Я, как обычно не напрягаю вас с этапом макияжа, поэтому я его коротенько просто покажу, небольшой нарезочкой, я себе сделала тени делала я этот макияж себе около двух часов, потому что старалась сделать все аккуратненько и нигде не суркашопить неповторимый оригин Жалкая пародия. Я постаралась сделать это максимально приближенным к тому, что тут есть, но мне нравится. Выглядит красиво, необычно, и я бы так на выпускной сейчас бы пошла. Жаль, на своем выпускном я выглядела как-то так. Я, наверное, хочу сделать какую-то вот такую вот э, прическу, потому что, в принципе, это несложно, это просто. Значит, у меня есть вот такая вот плойка, это единственная плойка, которая у меня есть. Э -э, ну, ей, собственно, сейчас и будем крутиться. Я не особо умею делать прически, но эта прическа делается очень быстро и просто. Вы просто накручиваете волосы, делаете два небольших хвостика где угодно, где вам удобнее, начесываете их при помощи расчески, закручиваете в дулечку, фиксируете шпильками и готово. Мои говни готовы, как всегда, они получились асимметричными. Ну ладно, ничего страшного, зато эта прическа обошлась нам с вами в 0 рублей. Я не буду вам врать, но это платье мне очень сильно понравилось. Я считаю, что за свои деньги оно просто шикарно выглядит. И очень классно смотрится. Оно идеально село мне по фигуре. И мне было приятно в нем находиться. Я, если честно, не думала, что мне подойдет короткое платье. Потому что у меня всегда было такое ощущение, что у меня короткие платья немножечко делают меньше и как будто бы полнят. Но есть у этого платья и один минус, о котором я хочу вам сказать. Так как это платье недорогое, то, естественно, материал, из которого оно делалось, тоже. Поэтому есть немножечко такое ощущение вот этой вот синтетики. И в жаркую погоду мне было немножечко жарко, и я чувствовала, как я потею. Ну, а мы давайте подготавливать наш второй образ с длинным платьем. Наступил очередной дивный день. Я только что проснулась, и знаете, сегодня нам предстоит делать второй образ выпускницы с AliExpress. Этот образ мы сделаем при помощи салона. Я хочу сделать, сходить как минимум прическу. Макияж все-таки решила я делать сама дома. Но я буду делать, наверное, более такой классический макияж. Получилось то, что по результатам голосования мы с вами будем делать вот этот вот макияж, который у нас выиграл с 85%. Я снова решила не напрягать вас этапами с макияжем, поэтому я просто за кадром его сделала, начиная от светлого оттенка и заканчивая темным. Вот тот макияж, который должен был у нас получиться. А вот то, что получилось у меня. Знаете, я не буду врать и скажу сразу, что мне кажется, у меня не совсем получилось сделать этот макияж, потому что я давно не делала подобные макияжи, и, возможно, получилось в каких-то моментах грязноватое, и, ну, так себе Вот нет ли у вас такого чувства То, что этот макияж Вот именно вот такие вот типы макияжа Реально старят девушек Потому что я сейчас, когда смотрела в зеркало Мне показалось, что мне реально Добавилось, ну, несколько лет Точно с таким макияжем Напишите в комментарии вы свое мнение на этот счет Как вы считаете, старит ли этот макияж девушку Или нет Вышла впервые за долгое время на улицу На поиски салона мы сейчас будем его искать. Я, если честно, в последний раз делала прическу в салоне. Вот у той Ли. И последний раз на выпускной. Это были два единственных моих случая в жизни, когда я это делала. Поэтому будет очень интересно, сколько денег меня за это все возьмут. Потому что мне с собой 5 тысяч. Надеюсь, мне этого хватит. Нашла салон красоты. Он прячется за этими деревьями. Мне отказали. <с viaje> Сказали, что надо по записи. Так нашла еще один салон красоты. Сегодня явно не мой день. Потому что это оказался просто маникюрный и педикюрный салон. Нашла еще один салон красоты. Сейчас туда пойдем. Надеюсь, что там мне хоть что-нибудь сделают и предложат. Салон, в который я зашла, оказался максимально эконом-класса. Но... Стоит отдать должное, то что прическу мне сделали очень быстро, буквально за 30 минут, а то может быть даже и меньше. Ребята, мы это сделали, нас приняли, нам сделали самую простую прическу, сейчас дойду до дома и поподробнее вам все расскажу. Мне сделали прическу, в салоне она выглядела иначе, я бы сказала похуже, на ветро она растрепалась, стала выглядеть так более что ли как-то естественней и интересней. А стоила эта прическа 730 рублей, я сама попросила просила сделать мне самую простую прическу, которую мне могут сделать, и естественно первое, что напрашивается на ум, правильно, просто завить волосы. Что, собственно, в ней сделали? Что ты скажешь по поводу моей прически за 730 рублей? Тебя просто накрутили поечкой и все, по лаком попшикали? Нет. Не понял. Я тебе больше скажу. Тебе <связь> даже не попшикали лаком? <связь> мне не попшикали лаком. И во-вторых, когда я пришла, мне сказали, то, что у них нет плойки и они не смогут ничего сделать. А потом они начали рыться в шкафах, нашли какую-то плойку и завили меня. Из загашника какую-то достали <связь> плойку. <связь> Если первое платье мне понравилось, то второе платье вызвало у меня определенные вопросы. Во-первых, оно оказалось мне во-вторых, это платье жутко, жутко электризуется. Прям настолько, что я слышала, как бьет меня током. Третий минус, это платье очень колючее, казалось, эта сетка реально очень сильно колола мне ноги и руки Мне было в этом платье не очень комфортно, было даже неприятно, потому что в нем было жарко, я в нем потела Плюс на меня очень странно смотрели люди, потому что ну, этот образ явно не очень хороший И это платье и этот образ явно почему-то у нас не получился я, если честно, даже не знаю, что хорошего сказать про это платье. Наверное, самое хорошее в этом платье – это его цена. На камере платье смотрится, в принципе, не так уж плохо, как в жизни. В жизни, мне кажется, ситуация обстоит гораздо хуже. Вы можете купить себе платье на Алиэкспресс на выпускной, но вы должны учитывать пару нюансов, которые реально могут быть для вас критичны. Во-первых, это материал. Материал не всегда хороший, и в двух этих платьях, что в первом, что во втором, мне было очень жарко. Второй момент. Вы должны учитывать то, что если вы берете платье салика, Алика, оно к вам идет, во-первых, долго, во-вторых, вам может не подойти размер. Предлагаю вам брать как минимум два платья, чтобы, если что, одно из них вам точно подошло. Потому что, например, первое платье мне село максимально хорошо и круто, а второе платье, вы видели, мне было большевато чашка. И было большевато мне в талии Третий момент Вот это вот длинное платье Оказалось жутко электри... Электроли... Электроли... Ну, короче, током оно обделало мне, обдыщ, обдыщ. И это было не очень приятно, потому что каждое мое движение сопровождалось микротоком. Но я все-таки, наверное, больше всего предпочтения в этом видео отдам короткому платью, потому что мне оно очень сильно понравилось. Люди на меня смотрели очень так восхищенно, им тоже нравилось это платье, что нельзя сказать о платье, которое было второе, потому что... Но были такие моменты, что там сидели две девочки на лавочке, они даже показывали на меня пальцем и хихикали, ну потому что это реально это был кринж. По итогу мы можем сделать главный итог, то, что на Алике можно купить и найти классное платье недорогое на выпускной. Главное, смотрите отзывы и смотрите фотографии к платьям, на которое, ну, которое, вы хотите взять. А еще пишите в комментарии, как вам это видео, какое платье понравилось именно вам, как вам вообще эта идея. Если вам понравилось, то поддержите меня лайком. Не забывай подписаться на мой канал. Канал, обязательно оставляй отзыв в комментариях ну а мы с тобой увидимся уже очень скоро с тобой был я наташа пока